Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Китанова. Сегодня я хотела бы вам рассказать, как я вот нашла для себя такой путь. Быстренький, как я так думаю. Возможно, и вам пригодится, да, вот такой, такой такую менюшку сделать в своей группе красивой. Луковить не буду вначале. Я эту менюшку сделала платно. Да, вот в таком приложении ВКонтакте. Меню майки называется. Я не знаю, возможно, я неправильно его читаю. Если вы сюда не положите 100 рублей, то все, что вы создали, вы его загрузить не сможете. Так, Теперь поехали дальше. Вы... У меня получилось вот так. Вы можете вот эти ссылки создать отдельный файл, документ, либо на рабочем столе сделать вортовский, да, посокращать все ссылки. Вообще советую вам для любой соцсети сокращать все эти ссылки, потому что сайты не любят ссылки на сторонние ресурсы. Есть специально для одноклассников, есть специально для ВК. И тем более это приложение рекомендует сокращать даже если вы будете самостоятельно вики страницу делать по-любому нужно чтобы отключим по-любому нужно чтобы как бы сказать этот так по-любому нужно чтобы сокращенная была так вот пожалуйста вот у нас есть сокращение ссылок, есть у нас свой лендинг вот, поэтому все, что вам нужно, вы, например, вот видите, мне стало нужно, например, в каталог номер 4, я кликаю на него, вот, я беру его, копирую, иду сюда в сокращатель ссылок, вставляю вот сюда, вот в эту строку, сокращаю, далее у меня, видите, высвечивается синеньким, я его вот так вот копирую, иду, вот в это автоматические настройки. Сюда я любой текст какой хочу, пишу. Да? Вот в моем случае я, так как я размещаю в группу продавашку, в продуктовую группу, я решила сначала все каталоги вытащить. Потом, значит, у меня, по-моему, там немножко тут вот чуть-чуть, а, как бы сказать. Так, сейчас покажу вам. Вот, открываем меню. Вот видите, каталог Фаберлик, каталог Флоранш, каталог Дэнс и так далее, и так далее. Просто тут немножечко сбито, немножко я а, другое видео записывала. Ладно, поехали дальше. Так вот, когда вы посокращаете все свои ссылки, так ведь вы можете их в отдельный документ э, выстроить, э, скопировать и оставить, как говорится, для себя, как в блокноте. Ну, у меня получилось вот так. Ладно, надо будет их документ тоже сделать. Так вот. Здесь можно выбрать шаблон, видите, какой вы хотите, но можете выбрать новый фон. Вот, пожалуйста, я а, сделала так. Я выбрала фон, у меня, видите, вот он совершенно другой дом. Так, сейчас покажу я вам, вот он, вот он у меня получился так. Здесь можно сделать ширину, высоту, пробел, отступ. Ну, давайте вот попробуем. Ну, выпускает 98. Uh -huh. Видите, как у нас получилось? Квадратики шире и буковки больше. Вот. Толщина и цвет обводки, пожалуйста. Вы можете вот такую обводку сделать. Вот видите, желтенькую, какую хотите. Абсолютно. Видите, уже другой цвет здесь. Можете шрифт выбрать, какой хотите. Давайте вот, например, галактику оставим. Вот видите, <awakened> какой такой прикольный. Вот. Чтобы... Когда все это вы создадите, чтобы загрузить меню в группу, вам понадобится 100 рублей. Вот. 100 рублей вроде бы не деньги, но кто знает, бывает такое, что и 100 рублей нет. Поэтому для себя я нашла такой выход и э, вот, показываю вам. Так вот, когда все это я сделала дело, у меня стоит э, Яндекс Яндекс.Диск, там есть у меня скриншоты. На ноутбуке я скрин, нажимаю, вот и которую мне область надо, то есть вместе с кнопочкой я ее выделяю и оставляю э, себе в память в буфер обмена. В данный момент она мне не нужна, поэтому я ухожу от этого. Вот сколько мне кнопок надо, я столько скопировала, только столько отскринов. Вы скажете, для чего тебе это надо, но хочу сказать вам, что вот для меня лично, может быть, я такая годом да, говорю своими словами. А, ну вот э, оформление также эти кнопочки можно сделать кругленькими тут вот видите, все-все-все-все есть вот самое главное не загружать вот, потому что с какими намерениями мы делаем, я же вот вам показываю да в любом формате, в любом дизайне можно сделать на ваш вкус, как вы хотите понимаете во, всяк, во всяких разных программах если у человека интернет виснет, это очень долго а вот я нашла мне, как мне кажется, этот путное наиболее короче и вот для меня наиболее лучше, мне кажется, вот поехали дальше, как говорится. Так, мы это все сделали, все это я вам показал. Также вы можете видеть, вот так также открыть меню, как у меня. Так, вот, вот такое же меню. Здесь, правда, оно это меню, видите, покрасившее. покрасивше, но еще раз говорю то что я в свою группу бизнес я загрузила платно вот и тут я думаю не менее как говорится не так уж страшно смотрится вот далее теперь как создаем эту вики страницу есть вот такое расширение vk -opt. это я вам показываю самый короткий путь к созданию вики страницы раньше мы создавали эту вики страницу очень долго вы вот сюда в к опт пишите вот таким макаром Enter, у вас высвечивается вот и все имеющиеся, здесь у вас установить, вы его устанавливаете, окошечко выходит, установить расширение, устанавливаете, минуты, секунды, две-три ждете, вот такая шестеренка у вас выходит, далее заходите в свою группу, вы ее обновляете, вот на, это, вот на эту обновить, видите, страницу, и так как вы администратор, у вас вот здесь, так мы у вас вот здесь, вот список страниц далее вы Добавляете, открыть меню. Так как у меня уже есть это открыть меню, меня а, это приложение выкинет на мою старенькую Вики-страничку. Вот, пожалуйста, видите? Вот Меня выкинул на стадию редактирования. То есть теперь я а, добавляю фотографии. То есть я добавляю сюда все те скрины, которые я сделала вот в этой программе. Вот, Помним, наверное, да? Я далее нажимаю на эту фотографию, видите, и вставляю сюда вот эту ссылочку, которую мы с вами сократили через сократитель ссылок. То есть в моем случае я скопировала вот отсюда. В вашем случае вы можете скопировать с какого-то документа, в который вы до этого добавили вот эту сокращенную ссылку. Но я беру вот отсюда. Так, я вставляю сюда пропорции текст вот этот вот текст, я не знаю, получается я туда-сюда вот никакой текст не вставлял, я вам говорю. Я оставляла здесь пустое, пропорции я не трогала, сохраняю. И у меня вот таким макаром с каждым, вот это, вот с каждой вот этой картиночкой, с каждой кнопочкой, как говорится, я поступила. Далее я написала, если у вас остались вопросы, я с удовольствием готова на них ответить. С уважением к вам и вашим вопросам Наталья Китана. Эту Вику страничку, Вики страничку можно по-разному сделать. Видите? выровнять по левому, по центру, по правому, маркированный список, то есть поле деятельности большое, добавить цитату, можно видеозапись, можно музыку, как хотите. вот, Ну и все, вы ее сохраняете. Далее, так, теперь как эту вики-страничку, сейчас, эту вики-страничку нам как-то ведь надо... Вам показать, как же я ее... Ага, вот открыть меню. ну открыть меню. Да, вы, вы сюда нажимаете. И вот это ваша а, ссылка на вашу вот эту Вики-страницу. Вы заходите, и пока вы сами ее не разместите, вот здесь что у вас нового, она у вас не будет на странице размещаться. Кстати, и со статьей тоже также же. Вот пожалуйста видите прогружается сюда вы вставляете фотографии любую какую вам хочется да? я например допустим просто говорю открыть меню вот видите опять-таки же эта программка вот эта меню маки она разместила машинально в моем аккаунте главном к которому прикреплена группа вот это уже вот эти уже картинки можно сказать да поэтому они у меня уже есть. Но если вы платно не воспользуетесь, этих у вас картинок не будет, поэтому вот весь этот путь, который сейчас я вам и показала, я и со второй группой, со своей, такое проделала. Вот так красиво, конечно, бесплатно вы это не сможете сделать, вот. поэтому у меня получилось вот как-то так. Я это все увеличила, в, также отскринила, увеличила в поинте, сделал пропорции. Может быть, вы сделаете лучше, и круче намного. Ну, вот как-то так. Надеюсь, я была вам полезна. Думаю, даже не надеюсь, я знаю, что была полезна. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачного дня. Пока-пока.